Здравствуйте. Сейчас конец декабря и настало время показать, что же произошло за месяц с нижней частью срезанной орхидеи. Как вы помните, на ней было два, две детки на самом стволе и плюс одна на нашим на срезанном цветоносе Итак, что же произошло вот этот листик явно подрос за прошедший месяц он только показывал сейчас уже довольно таки большой на этом на этой детке. и она уже таких размеров ну, с такими листиками большими как у взрослого растения а вот и вторая детка, она вытянулась довольно-таки, сильно ствол вытянулся растением. Я ее повернула сейчас к свету, видите, листики стали темнее по сравнению с прошлым видео. И здесь тоже начал расти новый листик. Но пока еще детки не пускают корешков. Им в этом нет необходимости, они получают достаточно хорошее питание. Вот у детки, которая растет на цветоносе, какие изменения. Очень хорошо увеличился этот листик. Пока по центру новый листик не растет. Вот здесь у нас почечка, которая набухла и пока остановилась. Вторая почечка тоже пока остановилась ничего с ней не делается и хочу вам показать приятные на этой орхидеи вот такие два две веточки видите на самом большом цветоносе на каждой веточке уже видно по 8 образовавшихся бутончиков и вот здесь еще наверное может быть один будет вот такие новости на нашей нижней части орхидеи до свидания с новым годом вас удачи в разведении орхидеи